У нас большие экономические проблемы. Сейчас у нас э, даже такие совершенно, казалось бы, примитивные вещи. Сейчас у нас будет э, регулярное отключение света по разным регионам. Как это отразится на баскетболе? У нас будет идти игра в каком Николаеве или там Ивано-Франковске, дай бог клуб останется. Нет света. Да, то есть... Такие какие-то простые организационные вещи, которые будут очень больно бить по организации. Поэтому сегодня надеяться на то, что кто-то будет заниматься популяризацией с точки зрения, ну я имею в виду не баскетбола, а лигу, популяризации лиги, наивно. У клубов нет денег на это, клубы истощены, в стране нет возможности. И на самом деле, может быть, даже, даже где-то это правильно, потому что ну, у нас... По стране стране средняя зарплата люди, средняя зарплата человека, но она э, настолько несопоставима с теми вложениями, которые вкладывались, которые вкладывались в баскетбол, вид спорта непопулярный в стране, что сегодня нам нужно просто сосредоточиться на том, что у нас есть, что хорошее у нас есть. Дай бог у нас изменится общество, э, появится больше больше людей, которые имеют свой честный бизнес, которые будут готовы вкладывать деньги в то, что им интересно тогда можно будет говорить о развитии баскетбола. Ну, конечно, я думаю, что это вопрос ни одного, ни двух лет. А пока что у нас задача сохранить сборную, которая у нас есть. Задача сохранить чемпионат в каком-то виде. Да, задача сохранить э, э, игроков, их работу. видео.